Приготовим вкуснейший соус Цезарь, яйца, горчица, соевый соус, сыр, огурцы и чеснок. Сначала измельчаем и потом добавляем масло. Этот соус просто восхитителен, обязательно попробуйте!